Деликатная проблема общественных уборных уже давно актуально вдалгопился, но с наступлением пандемии коронавируса и закрытием многих доступных туалетов она стала особенно остро. Сейчас, когда благодаря теплому времени и улучшению ситуации с COVID-19 улицы города стали более оживленными, необходимость в таких местах возросла. Инициатором обсуждения по этому поводу выступил туристический информационный центр, куда горожане и туристы сейчас обращаются, чтобы узнать не только о туристических объектах, но и более тривиальных местах. В данный момент в центре города потребность в общественных туалетах обусловлена тем, что закрыты не только кафе, но и некоторые платные уборные. Компактные уличные кабинки, хотя и могут помочь в случае внезапной нужды, крайне неудобны для детей, женщин и людей с физическими ограничениями. В качестве альтернативы самоуправление решило в кратчайшие сроки восстановить общественную уборную на перекрестке улиц Алыс и с которая 18 лет простояла закрытой. Особо острый вопрос вот, в течение прошлой недели этой, поскольку мы отправляли и городские жители пользовались возможностью торгового центра СОЛА на втором этаже плат, туалет но он уже в течение недели и вот сегодня вторая неделя они закрыты и не сообщает когда он будет открыт поэтому эта проблема и стала актуальной для жителей нашего города да и поэтому очень приятно что эту э, тему начали очень активно решать руководство нашего самоуправления потому что этот вопрос необходим и для туристов нашего города чтобы мы показали э, так достаточно очень хорошо свое лицо и для жителей нашего города руководство города города и специалисты ответственных служб проинспектировали помещение на улице гимназия С-31 и пришли к выводу о необходимости ремонта силами самоуправления. Сделать это поручено до конца мая. Пока что доступ для людей с ограниченными возможностями будет затруднен, но эту задачу планируют решить в будущем. Обслуживать уборные на конкурсной основе предстоит частной фирме. Аналогичный конкурс проведут и для общественного туалета в Даугатовской крепости, который пока стоит закрытым, но очень необходим ввиду приближения туристического сезона. В середине мая у парка Дубровиной в Центральном парке также должны быть установлены анарные туалеты-контейнеры, которые простоят там до сентября. Общественный туалет будет обустроен и у зоны отдыха в стропах. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.